Рад снова со всеми вами увидеться, это Intruder Life. Сегодняшнее видео будет посвящено одной из услуг нашего мотосервиса, так называемой, как мы привыкли называть эту услугу, уборка серого. Уборка серого это избавление мотоцикла от штатных деталей серого цвета. Это алюминиевые детали или покрашенные в серый цвет. На большинстве интрудеров и бульвардов разных годов и разных модификаций, а также кубатур, этот цвет присутствует обильно. Сегодняшнее видео мы будем рассматривать на примере M109R, WZR 1700, M1100R, но тем не менее уборку серого мы производим на всех кубатурах интрудеров и бульвардов. Например, у нас здесь вот 800 стоит, да? вот, где тоже серый цвет убран и этим мы готовы заняться и на вашем мотоцикле. Так вот, давайте поговорим о серых э, деталях, почему они серые и в каких местах находятся, например, М109, ВЗР-1600, м 1000 До появления первых моделей в 2013 году, М109, ВЗР-1600, 1600 r интрудовых и бульвардов, э, до появления моделей с колесными дисками черными, первые модели, например, 2013 год, э, по умолчанию на... Этих мотоциклах серыми деталями были А. Колесные диски передние и задние, также редуктор, полностью вилка, верхний и нижний траверс, оба пера, включая пятки, а также стойки руля, пульты, рычаги сцепления и тормоза переднего и бачок э, тормозной жидкости. Передний, ну включая кронштейны, в э, которые крепятся С 2013 зеркала. года даже на классических моделях, которые имеют хром, э, начали появляться колесные диски просто черного цвета. Потом при появлении э, боссов, это модели, которые полностью исключают э, хромированные детали, э, начали появляться уже колесные диски с какими-то дополнениями, то есть наклейками цветными и так далее. Но э, по-прежнему э, мы можем на очень многих мотоциклах э, разных годов выпусков встречать, опять же говорю про разные кубатуры, э, такие серые детали, такой набор серых деталей. Например, вот э, М90, они также имеют штатные серые перья, льты и так далее. Но вот мы встречаем черные колесные диски. Есть и восьмисотки, здесь мы также видим штатный серый цвет. В любом случае вот это вот все по умолчанию можно убирать в черный глянец, черный мат, либо а, в цвета вашего мотоцикла, если он не красический черный. Это получается очень здорово, если проявить смекалку, то... Можно делать комбинации различных цветов, как, например, здесь. Да? Мы весь серый цвет колесных дисков разделили на два. Внутренний черный классический, который в любом случае присутствует на любом мотоцикле. Добавили а, на сам колесный диск желтый цвет, основной цвет этого мотоцикла. Пульты сделали желтым вместо серого. И мотоцикл стал Выглядеть, да, вот редуктор черный. И мотоцикл стал выглядеть совершенно по-другому. Также и восьмисотка, например. Здесь пульты, как видите, выбраны вместо серого в красный цвет. В тот же цвет, в который не убран в дополнительный цвет. Колесный диск. Комбинации вариантов может быть огромное количество. Как, например, одноцветные, как здесь сделано в матовом исполнении. Как и перед, и даже стойки руля, и перья, и колеса. Можно выбирать цвета совершенно иные, более интересные и составлять комбинации, которые будут выигрышно смотреться на мотоцикле именно в вашем цветовом диапазоне. Интересное Ги решение. Такая вот красота. Шок можно убрать, также какие-то дополнительные детали, как вот, например, на этой восьмисоточке, вот отбойник ноги водителя, какие-то внутренние детальки, а также восстановить любой любую деталь, которая, например, проржавела например, суппорт неприглядно выглядел да? мы его тоже обновили. То есть различные комбинации деталей можно составлять в зависимости от того как выглядит ваш мотоцикл и что вы от него хотите. как например здесь выбрана световая гамма у самого мотоцикла тоже наша покраска. обращайтесь черный мат, а колесные диски мы сделали внутри черный мат, а кантик мы опустили черным глянцем. И стало довольно-таки интересно. Также суппорта были обновлены и выкрашены в черный мат. Что такое порошковая краска? Порошковая краска это очень надежное покрытие, которое, во-первых, в отличие от обычного покрытия, не поддается никаким пескоструйкам в местах, как вот, например, колесные диски, в тех местах, где подвержены какой-то внешней среде, агрессивной и так далее, держится прекрасно. Если э, цвета глянцевые, то они прекрасно полируются. То есть для того, чтобы повредить э, порошковую краску, нужно применить э, очень много усилий, стукнуть чем-то или попасть действительно там отверткой с большой силой. Просто так она никак не облезет. То есть... Повредить краску обычную, которая на пластике и прочее, раз, наверное, в проще, чем э, повредить порошковую Поэтому это самое надежное покрытие и для э, металла это самый выгодный вариант Кроме того, она прекрасно держится на хроме, например, здесь вот были хромированные э, штатные дуги э, После чего при изменении дизайна мотоцикла, концепции дизайна, было принято решение покрасить их в черный порошок на данном мотоцикле вот, они выглядят так. На моем личном мотоцикле они уже более 10 лет, выглядят как новые. Порошок держится прямо на хроме без предварительной предскостройки. Прекрасно. И никаких к тому минусов я до сих пор. Не Порошковая видал. краска запекается в печи при 200 градусах и образу... растекается по детали, на которую нанесена. И образует э, такой защитный слой панцирь, который очень плотно прилипает к самой поверхности Наносить можно только на сплавы металлические и на скам металл На пластик такая покраска не подойдет Из-за того, что именно в печи это высокая температура. И давайте перейдем на примере этого мотоцикла К тому, что входит в концепт услуги уборка серого на м 109 р zr 1700 m 1700 r Давайте начнем с колес э, Колесные диски Красится в один или два цвета. У нас есть отдельное видео по этому вопросу. Поэтому появится сейчас ссылочка. И если вы по колесным дискам хотите узнать более подробную информацию, перейдете, и посмотрите. Значит, передние и задние колесные диски. Редуктор. Соответственно, перья. Пятки плюс суппорта. Перья сами, тубы. Верхний и нижний траверс. Стойки руля. Также э, кронштейны зеркал и кронштейны рычагов, если рычаги штатные, то э, рычаги тоже убираются в порошок, а также пульты, это то, что убирается в порошок по умолчанию. За дополнительную оплату можно обновить кронштейны, подножек, другие металлические детали, это все обговаривается и естественно для каждого мотоцикла это решается индивидуально любые кронштейны, в общем, весь металл, который э, требует какого-то ремонта или выглядит неприглядно, все это можно восстановить и сделать элементом дизайна, нового дизайна вашего Давайте водоцикла. перейдем к тому, что необходимо для того, чтобы проделать эту процедуру. Понятное дело, что э, полностью разбираются, снимаются колесные диски, полностью разбортовывается резина, они очищаются, э, далее проверяются на целостность, то есть на повреждение. может быть у вас он битый и изменена форма, если вы пропустили что-то на дороге, какую-то кочку, особенно если у вас не хватало давления шины, за этим нужно следить все проверяется, все разбирается полностью под покраску, готовится, исправляется, ну это вы все увидите в дополнительном ролике который относится только к колесным дискам, далее разбираются полностью перья Поскольку во многих деталях, включая колеса, перья и так далее, находится очень много всяких э, сальников, пыльников и других вещей, которые не выдерживают температуру, приходится скрупулезно разбирать практически каждую деталь э, на мелкие-мелкие составляющие. Что касается суппортов, там много всяких резиночек, прокладочек, вставочек, прочих всяких вещей, например, цилиндров. Все это вынимается, обезжиривается, подготавливается к покраске. Также перья разбираются полностью, при этом нам придется купить, заранее запастись маслом для перьев, новым комплектом пыльников и сальников для перьев, то есть при разборе э, и сборе мы автоматически обновляем э, расходники в перьях. Что в принципе по мануалу нужно делать раз в 12 тысяч километров. Но э, по факту делается это тогда, когда потечет одно из перьев. Но э, при этой процедуре мы все меняем. Далее э, снимаются и разбираются траверсы верхние и нижние. С нижней траверсой э, больше проблем, потому что из нее идет. Э, рулевая колонка выходит, и здесь находится подшипник, который запрессовывается. Он одноразовый, его придется распилить, удалить и, соответственно, приобрести заранее, это все, что я говорю приобрести заранее, это всегда у нас есть, и это просто э, оговаривается и включается в комплект этой услуги. То есть э, устанавливается новый рулевой подшипник, после того, как все покрашено, готово, он запрессовывается и устанавливается. Стойки руля, а, можно с ними тоже поиграть. А, знаете, что при накладывании порошка на любую поверхность, например, на хром или на вот такие вот серые стойки, можно воспользоваться услугами гравировки, которые у нас тоже есть, и сделать вот такие интересные вещи. Или что-то в этом роде. Это все грянцево красиво, красиво. То есть при накладывании на хром порошка, я говорил, что он образовывает такой панцирь, можно с помощью лазера удалить этот верхний слой, и открыть э, внутреннюю э, поверхность, если она серая, например, или э, хромированная. Очень получаются интересные вещи, интересные решения, как, например, тут. И тут это делается тоже с помощью полного покрытия порошком, а потом обработки э, мест, нужных лазером по макету. Таких решений очень много, и опять же, это все можно обсуждать. Есть и популярные решения, видите, опять же встречаются. Пульты также придется разобрать, полностью оставить только металлические части. Всю внутренне, все внутреннее содержимое вынимается аккуратно, все доплоть до каждой мелочи. Разбираются рычаги, вынимаются все вот эти вот пружинки, ходовые части и так далее. Сложность с бачком. Бачок тоже разбирается, вынимается, все его содержимое, а также вот это окошко, для того, чтобы э, покрыть все это дело порошком, оно не выдержит такой температуры, которая находится в печи при запекании порошка, и поэтому окошечки на таких бачках завариваются. Потом это выглядит вот так. В принципе, это окошко не нужно, поскольку если вы обслуживаете вовремя мотоцикл, вы знаете, когда у вас регламент замены тормозной жидкости. Ну и в любом случае, даже если вы что-то забыли и так далее, крышечка поднимается и смотрится состояние жидкости без всяких Ну проблем. и, конечно же, все эти детали, особенно пульты, суппорта и прочее, скрупулезно оклеиваются термостойким скотчем, потому что там полно поверхностей, на которые не должен попасть порошок. То есть это большая и очень муторная работа, требующая большой точности. Также нам еще понадобится для редуктора в комплекте в этой услуги приобрести масло для редуктора, потому что для его покраски нам нужно будет из него вылить его содержимое, потому что мы его будем снимать, поворачивать и так далее, оно нам будет мешать. И, конечно же, выключ, выкрутить пробки сливную и заливную. Ну, собственно, что у нас еще осталось. Теперь по редуктору, конкретно по работам по редуктору. Работа проводится с редуктором. Редуктор, вот эта серая часть на старых версиях до, опять же, по-моему, у нас 2013 -го года, где на 2013 годе начали уже встречаться черные по умолчанию редукторы. Но, тем не менее, вот эти вот серые, внутри, в самом редукторе, очень-очень много всяких сальников, других запчастей, не будем вдаваться в подробности. Но, в общем, он очень сложно разбирается и очень сложно собирается. Поэтому было принято решение, много лет назад, когда мы отрабатывали эту услугу, что редуктор будет краситься не в печи, а вручную термокраской. То есть он снимается, вынимается, оклеивается, защищаются все места, куда не должна попасть краска, пробки вынимаются и прочее. Но внутренняя часть не разбирается. И после этого он красится термокраской вручную, Краска с регламентом 650, ограничение 650 градусов Поскольку деталь нагревается, но нагревается она гораздо меньше Просто, чтобы не обычной краской не красить, мы их красим термокраской А также укрывается в несколько слоев лака И получается очень-очень качественное покрытие деталька э, выглядит точно так же, как и порошок И сноса ей тоже не будет никакого Так выглядит свежевыкрашенный редуктор уже установлен. Смотрите, какая красота. Так он будет выглядеть всегда и никак. В общем, он очень гармонично смотрится с порошковой краской колеса, колесного диска. Мы с вами поговорили про основной набор того, что красим в порошок, но, как я и говорил, что можно играть с набором деталей как сколь угодно. Можно убирать части хромированные, в порошок, убирать часть хрома, когда вам он кажется лишним. Серые какие-то детали, да? Сделать из них что-то интересное, опять же таки. Все, как говорится, по согласованию и в индивидуальном порядке. Опять же, напомню про дуги, другие хромированные детали, например, как здесь убраны не по причине их повреждения да, эти металлические части холодильника глушителя, а ради дизайна и нового вида штатного глушителя, когда хочется поменьше хрома и побольше, побольше изысканности. В общем, в индивидуальном порядке можно согласовать любой набор элементов. Стоимость я специально не говорю в ролике, потому что ролик просуществует много-много лет. Его посмотрят люди в разное время, а цены меняются Поэтому по этой услуге обращайтесь к нам в intruder.life.ru Все ресурсы имеют перекрестные ссылки на наши социальные сети и так далее и тому подобное В любом случае найдете, как нам обратиться Также в ролике всегда под роликом в описании есть контакты Задайте вопросы вы всегда сможете 24 часа 7 дней в неделю Все вопросы без ограничений и бесплатно но теперь давайте посмотрим, что у нас на примере этого мотоцикла получится э, по итогу. Для вас это будет несколько секунд. Для нас пройдет примерно недели-две. И посмотрим, что у нас получилось. Как это будет выглядеть без лишнего хрома. Ой, лишнего серого цвета. Ну да, кстати, и хром мы тоже будем частично убирать. Так, давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такой вот у нас красавец, теперь без серого. Все собрано. Ну конечно помимо уборки серого здесь было очень много всего сделано дополнительно, об этом мы в нашем ролике не будем подробно рассказывать, но коснемся непосредственно того, что мы по нашей теме делали по уборке серого и частично уборки хрома ну что ж начнем с колес колеса есть отдельный ролик, я уже об этом говорил он ссылочка есть отдельная тема колес вот такая вот красота у нас получилась все сочетается абсолютно точно с крыльями ну, соответственно со цветом мотоцикла вот такая вот красота все аккуратненько, ровненько в совокупности все смотрится просто на ура естественно то что я говорил покрашен редуктор черный глянец чтобы сочетался с центром колеса так дальше вот как с этой стороны все это смотрится здорово так что у нас дальше дальше у нас были выкрашены ульты. Об этом я тоже говорил. Вот так, теперь они сочно смотрятся. Вот они, кронштейны. Черненькие. Обновлены даже а, сами, хотя они были черные, но они были черный такой мат. А, кронштейны а, дефлекторов на руки. Бачок, как вы видите, окошечко заварено. Потому что это порошковая краска, я уже говорил, что она не выдерживает температуру. Ну и, конечно же, Кронштейны э, дефлекторов, которые здесь располагаются, они тоже были по умолчанию серые, но дефлектора это мы изготавливаем сами вот, из нескольких э, видов э, продукции импортной и совмещаем для таких вот целей. Кронштейны тоже цвет вилки, по умолчанию они серые. Так у нас красиво все получилось со стоечками. Вот они. Это тоже нашего производства конусы. Они у нас есть в хроме, в черном глянце, в черном мате. И еще а, комбинированные, когда вот эти вот части а, серым, остальное все черное. Это вы найдете на сайте. Товары а, по категориям и а, накладки и заглушки. Там четыре а, варианта этих конусов присутствуют. Вот у нас вилочка получилась в Так все выглядит. Суппорта аккуратненькие, глянцевые. Вот так вот с вакуумностью вилка выглядит с пультами. Дальше, здесь были хромированные дуги, мы их тоже убрали черный глянец. И часть глушителя, то о чем я говорил, там были срезаны вот эти вот части, разобран глушитель, срезаны холодильники, вот эти вот, и тоже убраны в порошок. А на этой части помимо того, что убрано было все в порошок, сверху еще прорезана лазером надпись. Вот такая красота получилась. Но ну, всего прочего такие мелкие детали, как например, крышка генератора, которая по умолчанию серая, даже на черных версиях Босс, тоже здесь заменена на кастомное нашего производства Riot Форевер, так сказать, для а, баланса черного и хрома. Ну а в целом вот такой проект в котором убрано Полностью вся серая часть, а также некоторые хромированные детали тоже подсокращены. В общем, меня зовут Павел, интернет За подобными проектами можете обращаться к нам. Мы всегда рады помочь вам, проконсультировать, а также сделать все, что от нас зависит для того, чтобы сделать ваш байк максимально эксклюзивным и красивым. Сейчас я с вами прощаюсь. В правом углу э, на всех наших ресурсах есть перекрестные ссылочки на наши соцсети и другие ресурсы. Обращайтесь, а сейчас вас ждет небольшой ролик ну, такой сказать, под музыку, как это все красиво у нас вышло. Всем пока!